Как с помощью метода зеркальной мотивации взрослому человеку наконец-то вылечиться от заболеваний носа и горла, которые мешают вам жить уже несколько недель, месяцев, а может быть даже несколько лет. Вы наверняка уже что-то делали для того, чтобы избавиться от хронических болезней носа и горла, обращались к врачам, что-то делали, обследовали, возможно, применяли какие-то оздоровительные технологии. Но вот чего-то не хватает, и проблема сохраняется. И если вы действительно хотите уже избавиться от хронических болячек носа и горла, для того, чтобы быть уверенными в состоянии своего здоровья, для того, чтобы жить полноценной жизнью, кушать то, что вы хотите, делать то, что вы хотите, одеваться во что вы хотите, ну и так далее. Специально для вас я поделюсь с вами секретами, что действительно нужно добавить для того, чтобы стать здоровыми. Элементарный, уникальный закон зеркальной мотивации может применить каждый из вас. И как это сделать, я расскажу вам на вебинаре, который состоится 29 марта в 18.00 по московскому времени. На мероприятии я расскажу вам, как с помощью закона зеркальной мотивации вы можете вылечить хронические болезни носа и горла. Я расскажу вам, как улучшить работу вашего иммунитета. Мероприятие бесплатное, будет проходить в зуме и количество мест ограничено. Поэтому, если ты действительно уже хочешь стать здоровым человеком, избавиться от хронической болезни носа и горла, переходи по ссылке в описании и регистрируйся. Также ссылочка появится сейчас вот здесь. Увидимся на вебинаре. Лечитесь правильно и будьте здоровы! Ваш доктор Храбров.